здравствуйте с вами надежда бердова и в этом видео я покажу как в windows 8 можно вернуть классический пуск и сделать его таким каким он был в старой доброй семерке у меня установлена windows 8.1 и интерфейс кнопки пуск мне не нравится вот если я сейчас правой кнопкой мыши щелкну один раз откроется меню пуск мне оно не нравится как-то привычнее старая добрая семерка. Для того, чтобы вернуться к интерфейсу классическому, мы сейчас с вами будем использовать программу Classic Shell. Ссылочка на официальный сайт программы находится под этим видео. Переходим по ссылке, выбираем программу на русском языке. Вот она левой кнопкой мыши один раз кликаем и видим что начинается скачивание дождемся когда программа скачается теперь нам нужно ее найти нажимаем справа на галочку показать в папке и вот мы видим установщик программы дважды кликаем левой кнопкой по названию открывается установщик Нажимаем «Далее», принимаем условия лицензионного соглашения, ставим галочку в чекбоксе, нажимаем кнопку «Далее», оставляем галочку «Создать папку в меню пуск», нажимаем кнопочку «Далее», так, и нажимаем «Установить». Ждем, пока мастер установки устанавливает Classic Shell. Это займет какое-то время. Итак, установка завершена. Заходим в «Пуск» и видим… Новый интерфейс. Нам нужно с вами настроить стиль для меню Пуск. Классический стиль будет выглядеть таким образом. Классический с двумя столбцами будет выглядеть так. И тот, который в Windows 7 привычный для нас, вот таким образом. Отмечаем Windows 7. Здесь же мы можем изменить изображение кнопки. Пуск. Кнопка пуск сразу же поменялась. Видите, вот здесь слева внизу. Или вот такой выбрать. Кнопочка будет выглядеть таким образом. Или выбрать свое изображение, какое вы хотите. Но я менять не буду. Пусть останется привычным. И нажимаем кнопочку ОК. И теперь, если мы нажмем на кнопку пуск левой кнопкой мыши, что мы увидим привычный интерфейс такой, каким он был в семерке. Он удобнее намного и работать с ним ну просто приятнее. Если вам понравилось это видео, поделитесь им в соцсетях с друзьями, поставьте лайк, напишите комментарий. А я с вами прощаюсь, встретимся в следующих видео.